Отец. – Я иду с мечем судья, – говорила державин. Из древле чтимая заря Даю всему начало словом У жертвенного алтаря С престолом и крестом христовым. Мой меч со мною не зазря, Его беру на суд суровый, червленный кровью меч царя. Его храню рукой Отцовой. Мое прощение, кровь Христова, со мною меч мой не зазря, У жертвенного алтаря даю всему начало словом. Из древли, чти моя заря, Я иду с мечем, судья. Сын, он идет путем жемчужным, по садам береговым. Николай Гумилев Союз Небесного с земным от самого положен века, Как в притче с семенем иным в учении Бога человека. Полцарства дня, полцарства тьмы, Роднит заря и светом брезжет. Горстями семя из сумы Бросает сеятель небрежный. Что на обочину легло, То птицам выклевать угодно, Что взято тернием, бесплодно, Что ветром с камня унесло. Но если в землю пало семя, Для всходов нужно только время. Святой Дух Творчество человека не есть требования человека и права его, а есть требования Бога от человека – обязанность человека. Николай Бердеев На историческом пути, куда попасть дал Бог однажды, и дай-то Бог, чтоб не сойти, прорваться к смыслу страсти. Жаждут, эпоха Духа настает, Ее в себе философ чает, и, как затворник у ворот Святого Духа привечает. Он собеседник, старый друг бездонной и великой тайны свободы, данной, как случайность, и творческих бессонных мук. Религия Его Завета работай. Мастеров воспета.